Сегодня мы будем исследовать тайны любви. Итак, давайте начнем с нашего главного вопроса. Как понять, что ты кому-то нравишься? Это редко связано с тем, что они говорят. Чаще всего дело в том, что они не говорят. Слова могут вводить в заблуждение. Они могут никогда не признаться в своих чувствах вслух. Но их поступки могут рассказать вам совсем другую историю. Любовь передается через тонкие, подсознательные поступки, ваши маленькие жесты, украденные взгляды и моменты молчания. Это сложный для понимания язык, но если вы будете внимательны, вы сможете разгадать истинные чувства человека. Чтобы помочь вам расшифровать язык любви, вот 10 признаков того, что вы нравитесь своему избраннику. Сразу оговорюсь, только один из этих признаков может ничего не значить. Но чем больше этих признаков, тем больше вероятность того, что вы действительно нравитесь своему избраннику. Первый, они зацикливаются на вас. Глаза часто называют окнами в душу. Но так ли это на самом деле? Можете ли вы понять чувства вашего избранника, просто наблюдая за их глазами? В исследовании 2014 года у Олмонд и другие обнаружили, что ваши глаза выдают ваши искренние намерения. Вы бессознательно зацикливаетесь на людях, местах и предметах, которые вам больше всего нравятся. Если вы смотрите на еду, то, скорее всего, вы голодны. Если вы смотрите на старые фотографии, возможно, вы тоскуете по дому. Если ваш избранник зациклился на вас, возможно, он влюблен. Второе. Они склоняются к вам. Любовь меняет ориентацию вашего тела. В кругу друзей вы откидываетесь назад. Вам спокойно и комфортно. В окружении того, кто вам нравится, ваше тело подается вперед. Вы наклоняетесь к своему возлюбленному, чтобы показать, что он вам не безразличен. Представьте, что ваше избрание говорит о спорте, в который вы никогда не играли. Это не самая любимая тема для разговора. Но вы все равно наклоняетесь вперед. Почему? Потому что их мнение важно для вас. Не осознавая этого, ваше тело меняет форму. Так наклоняется ли тело вашего избранника к вам? Небольшое движение может быть очень полезным. Третье, они уязвимы с вами. Нелегко быть открытым с кем-то. В повседневной жизни вы возводите огромные стены, чтобы защитить себя от боли. Но когда вы рядом с тем, кому доверяете, эти стены рушатся. Согласно исследованию, проведенному в 1997 году Эйрин и другие, уязвимость способствует как любви, так и влечению. Она укрепляет доверие, способствуя более глубокому чувству близости. Но уязвимость — это не только самовыражение. Она должна быть взаимной. Если ваш избранник всегда хочет знать о вас больше, возможно, вы больше, чем просто друзья. Четвертое. Они улыбаются вам. Разные улыбки означают разные вещи. Одни — закрытые и загадочные, другие — открытые и счастливые. Но как люди улыбаются, когда они влюблены? В сводке исследований 2018 года, проведенных Монтое и другими авторами, объясняется, что искренняя улыбка может демонстрировать доверие, притяжение и уязвимость. Другими словами, ваша влюбленность может постоянно улыбаться, потому что чувствует близость с вами. Пятое. Они открывают свою позу. Когда вы общаетесь с человеком, который вам нравится, вы инстинктивно открываете свою позу. Ваши руки опускаются от груди, ноги не скрещиваются, спина выпрямляется. Каждый из этих невербальных сигналов создает физическую и эмоциональную связь с человеком. Так, если вы нравитесь своему избраннику, их поза может открыться, как только вы войдете в комнату. Шестое. Они смотрят вам в глаза. Когда вы проводите время со своим избранником, ваш мозг выделяет гормон любви, называемый окситоцином. Этот гормон циркулирует в вашем мозгу и заставляет вас чувствовать себя ближе к окружающим вас людям. Эта близость меняет язык вашего тела, поощряя такие вещи, как зрительный контакт. Другими словами, смотреть в глаза своему возлюбленному – это не просто романтично. Это отличный способ выразить свою заинтересованность. Если они ответят вам взаимностью, возможно, ваши чувства взаимны. Седьмое. Они устанавливают физический контакт. Если вам кто-то нравится, то самые незначительные мелочи могут быть просто потрясающими. Небольшое прикосновение к руке, их ноги нежно трутся ваши. Контакт настолько силен, потому что прикосновение к другому человеку, особенно того, кто вам нравится, вызывает тот же прилив гормонов хорошего настроения. Помните об этом каждый раз, когда ваш избранник коснется вашей руки или прикоснется к вашей спине. Это не всегда случайность. Возможно, ваш избранник пытается показать свои истинные чувства. 8. Они находят для вас время. Находит ли ваша влюбленность время для вас? Открывая свое расписание, они разрушают важный барьер. То, что мешает вам быть вместе. Невидимые силы, такие как время и расстояние, являются обычными препятствиями для молодых пар. Каждый раз, когда ваш избранник находит время для вас, он перепрыгивает через одно из этих препятствий. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году родцам, это означает, что ваши отношения могут иметь больший потенциал. Девятое. Они копируют ваше поведение. Вы когда-нибудь замечали, что ваш избранник копирует вас? Каждый раз, когда вы улыбаетесь, они улыбаются. Каждый раз, когда вы пьете, они тоже это делают. Этот психологический феномен называется отзеркаливанием. Когда вам кто-то нравится, вы подражаете его позе, действиям и выражению лица. Поэтому, если разговор с вашим избранником похож на взгляд в зеркало, велика вероятность, что он испытывает к вам чувства. И 10. Они вкладывают в вас деньги. Одалживал ли ваш избранник когда-нибудь вам пиджак или карандаш? На первый взгляд, эти маленькие одолжения не кажутся чем-то особенным. Но они часто являются признаком романтического интереса. Когда вы одалживаете что-то своему возлюбленному, вы делаете небольшую инвестицию. Этот предмет, каким бы маленьким он ни был, связывает вас двоих вместе, поэтому не позволяйте, чтобы инвестиции вашего возлюбленного остались незамеченными. Подавал ли ваш избранник скрытые сигналы? Заметили ли вы признаки, о которых мы не рассказали в этом видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться на новые материалы по психологии. Как всегда, суперспасибо за просмотр!